Всем сайт, на связи Хайвес. И сегодня мы будем играть с одним сердечком. Погнали. Мы прописываем вот такую вот команду. Вот. У меня есть уже готовая команда. Если вы хотите тоже написать такое же видео, как и я, то я вам эту команду напишу в описании. Вот. Команда, можете копировать ее. Можете переписывать ее. сейчас сейчас даю 10-5 секунд. Надеюсь, вы успею писать, но в любом случае это команда будет в описании. Вот он. Ой, я не точно -то сделаю. Я это что-то не то сделал. Вот. Блин, Вот сейчас будем играть. С одним хп погнали. Вот. Ой, я вышл случай. Вот, погнали. Наша задача это типа просто попасть в ад. Будет. И мы будем умирать просто только 200 раз. А смогут. нас может быть просто.. Вот что вот нас, ну, ну, нас может типа убить после и все. Вот. Так ну, делаем вот так вот делаем. Так вот делаем. Так вот. Ломаем. И сейчас на и копаться под себя вот типа главное сейчас типа просто не упасть все так вот вот так вот вот так вот на все правда даже типа на ошибку и все вот сейчас мы пойдем шахту ну я, на всякий случай, просто попрошу даме моды, не, камеру и, и тру -и, и вот. Потому что нам нужно очень много, у нас сейчас, потому что очень мало сердечки, мы в момент просто упасть от одного прыжка вот. Вот, падаем. сейчас воды, типа, нам сейчас очень много. Надо же езжать, чтобы аккомпликтоваться. И, типа... Чтобы у нас, типа, стало... Ой, я, я упал сейчас, типа, сдох. Сдох теперь типа, осталось пух под ночью. Такс. Так, вот. Ой. Ну вот, что я и говорил, мы просто умирать. И вещи у нас тут будут просто не сохранять. Ой. о Ой. А, а, а, а почему? Это базовое значение так, у Сейчас что случилось тут. Так, что получается сейчас, если я так вот плюс? Ну. ну зато, кстати, теперь мы можем очень легко умирать. Так сейчас я типа возрождаюсь, и у меня не все равно столько хп. Ладно. Так. Погнали так. Убиваем вот эту вот овцу. Плюс чтобы просто так вот заховец убивать на своем пути. Потому что во-первых из них падает еда и шерсть. С помощью... Ну мы сейчас очень много кровати, потому что... Не знаю, будем тичь он с кибингинтом или быть. Отказывай, пожалуйста, и гандарь. Пусть будет покажено нормальное вот, лодочко. Типа. Мы никуда не найдем гацшап, потому что это очень долго искать, да и тебе мы можем его миг умереть. Вот. Там, Тан, тан, тан, тан, тан. -тан, -тан, -тан, -тан. Курица, курица, курица. Так, бежим, бежим, Бежим, бежим. Так, бежим, бежим. Так, бежим. Ну, кстати, мы сейчас нужно, типа еще типа, и плавить. Вот. Вот. Так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Так вот. вот, так вот. вот, так вот. Ну. Так. Так пипл, пипл, яйм. Ну а то может я уже, yeah, я, может поэтому смогу тупые просто хотя бы и все. И чего типа на чистую будут координаты высвечиваться, это сейчас чат буду чищать. Гнает. Раз. Так, вот так. Так, так, так. Так. Блин, правда никогда не найдем уже ну, ну ладно, ну всем спасибо за просмотр, там видео. всем пока пока. Спасибо, что присутствовали на этом видео. Подписывайтесь на мои лайки, кто присутствует на моих соцсетях, лайк, инстаграм, и телеграм. Всем спасибо за просмотр, всем пока пока.